Друзья, приветствую себя на канале и сегодня в продолжение темы Дельфин. Как мы все помним, Делфи – танкер, затонувший на пляже Дельфин в Одессе. Я уже об этом говорил, выпускал два видео и мы все помним, как наш президент, строго-настрого бывший э, с визитом в Одесской области, он строго-настрого приказал до 20 июля убрать танкер. сейчас последняя дата поэтому я вас очень прошу до 20 числа уберите это если не способны убирать мы отправим всех мчс государственного уровня все разрежете увезет уже никого не будет интересовать закон или незакон сейчас то что это вот здесь у людей в этот пляжный отпуск на пляжный период отпуск мы с ноября показываем, что вообще, честно говоря, импатентная власть. Вот что мы вот этим решением показываем. И угроза жизни и так далее, экологии и так Конечно, его не смогли убрать. Сегодня уже 26 августа. Но, тем не менее, попытки и потоки сдвинуть эту махину с пляжа увенчались маленьким успехом. Насколько мы видим вот в этих кадрах, танкер где-то приблизительно на 40% подняли на бок. Поэтому будем молиться за спасателей и за эту операцию, чтобы она увенчалась успехом. Эпопея длится с ноября прошлого года. Напомню, что никому дела не было до этого танкера. Как говорят злые языки. Танкер перевозил нефть. Перевозил ее нелегально. Ну и э, получали за эту нефть определенные люди откаты. Поэтому танкер был призн, призраком. В момент, когда танкер затонул, его попытались забыть. Если ты соучастник преступления, то каким образом ты будешь требовать от своего партнера делать что-то повредить ему танкер можно было убрать давно но ссылались на то что не погода не давала возможности зимой заняться спасательной операцией но с марта, с марта же могли начать, не начинали. Не могли найти собственника, не могли найти владельца, не могли решить, кто за это отвечает. Потом туда вмешалась экология и так далее. Но тем не менее, факт налицо. Сегодня, 26 августа. И кое-какие потуги увенчались успехом. По Мы будем надеяться, что все-таки поставят этот танкер, а трассы не лопнут, как в прошлый раз, и он опять не завалится на бок, мертвым грузом уже навсегда. Но я не об этом еще хотел сказать. Я хотел сказать, что в принципе, по большому счету, если бы хотели убрать это, это корыто с пляжа, то это бы сделали быстро распиливают, растаскивают и не такие вещи засчитанные дни. Я не буду говорить часы, потому что он все-таки большой, там есть над чем работать, но я уверен, что если бы было бы желание его утилизировать, то его утилизировали бы. Но кто же будет даже, даже старую калошу, свою утилизировать. Вот поэтому мы и наблюдаем все эти месяцы, то, что происходит на пляже. Меня другое еще поразило. Поразило то, что поручения президента не выполняются. Я не могу себе представить нигде в другом месте, чтобы так было. То есть, если вы хозяин, если вы ответственный даете поручение, а поручение не выполняется, то вас уже отмазки не интересуют. Вам уже по барабану, кто нанял, не нанял, были возможности и так далее. У вас есть поручение, вы обязаны его исполнить. Но это, я так понимаю, не за Украину. Беспомощность власти – да. Потуги непонятно зачем и кому – тоже очень странная вещь. Я уверен в том, что есть интерес. Вот когда есть интерес, какой бы то ни было – бизнес интерес, личный интерес еще что-то там, световство, свят, хумовство, то все это таким образом и происходит. Каким боком менять это все, а простым – выметать все нафиг и перезагружать систему. Просто ее нужно всю, то есть не отдельно, не частями, а перезагружать. Иначе ничего не получится. И я надеюсь, что новые люди, которые подрастают – новое поколение, которое выросло, уйдет от узколобости и махинаций, и больше принесет действительно и европейских ценностей, так как очень многие люди работают за границей, очень многие люди смотрят, как происходит там, и, возвращаясь дома, должны хотя бы э, пытаться делать то же самое. Я очень на это надеюсь. Ждем развития событий. Уберут ли эту посудину сегодня. И закончится на этом трагедия или Ничего не получится и она останется лежать на пляже. Сезон подходит к концу. Осень через неделю. Всем всего, добро, всем всего доброго. Хорошего настроения и бис.